потому что я не вижу, что я снимаю очень-очень-очень надеюсь, что 继续。 единственная тень, да, не... она у меня какая-то как в воздухе.